Привет. Меня зовут Роман Стельма. Я живу в Лиссабоне, столице Португалии. В 2014 году я решил изменить кардинально свою жизнь и переехал жить в другую страну вместе со своей женой. Как и многие, я ехал в никуда. А сейчас у меня своя компания и надежная команда. Я решил вести канал на YouTube в самом начале, как только приехал в Португалию. На канале вы сможете увидеть мои первые видео, в которых я делюсь первыми впечатлениями и переживаниями. Конечно же, помочь тем, кто ищет варианты выезда сюда. Вы сможете увидеть интервью с другими нашими людьми здесь в Португалии. Да, именно фитнес -клуб для женщин была такая прям большая идея. На канале много материала для тех, кто учит португальский язык. Заключите со мной контракт, я записываю видео о туристической Португалии. Девушки, не носите обувь на высоких облаках. Лиссабон город на семи холмах. Так как у меня компания занимается веб-программированием и маркетингом вы сможете найти много полезного для себя из этой области. Люди используют странички брендов для поддержки и жалоб. Ведь как раньше было? Нужна поддержка, ты звонишь на горячую линию, ждешь непонятно сколько. Спасибо, что зашли на мой канал. Ваше внимание очень важно для меня. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.